Что такое любовный поединок? Это первый этап знакомства. Задача мужчины показывает свои лучшие качества через действие. Ваша задача – наблюдать, принимать и оценивать. То есть вот вы смотрите, что он делает, и прикидываете, вам как вообще? Нравится? Хотите всю жизнь, чтобы так было? Вот то, что он делает, вызывает у вас уважение к этому мужчине? Вызывает ли у вас это позитивные эмоции? Вообще, что это вызывает у вас? Потому что это может уже вызывать и негативные эмоции. Вот он что-то делает, например, подарил вам букет из верблюжьей колючки, а вам не очень-то нравится. Вы смотрите, думаете, какая-то фигня вообще, что он пошутил это или это издевается. То есть на, этом, на первом этапе вот его задача доказать, что он достоин быть с вами. Ваша задача оценить, насколько он достоин быть с вами. Что происходит потом? Кроме самого ухаживания, вам необходимо поинтересоваться его целями. Какой здесь важный момент? То есть вот у нас есть материальный уровень. Да? Он на этом уровне себя демонстрирует. Вы оцениваете, что он делает. А, забыл еще про эмоциональный уровень. Что он вам говорит о вас? Говорит ли он вам комплименты? Он вообще считает вас красивой или Нет. Говорит ли он то, что там вы классная, что он э, восхищен вами, возбужден вами? То есть, как он эмоционально реагирует на вас? Как он находит настроение рядом с вами? Вот Ваша задача – наблюдать. По идее, если мы рассматриваем такой более-менее здоровый вариант, на эмоциональном уровне он должен быть на подъеме. Его э, позитив должен быть очевиден. В контакте с вами. Потому что если он нудит на этапе, скажем так, поединка любовного, то страшно представить, что будет на этапе, когда вы будете жить вместе. Либо он, например, там выражает недовольство, сейчас такой, выражает недовольство, критикует вас, говорит, что-то тебе там надо похудеть, допустим, да, или надо потолстеть, или надо с волосами что-то сделать, да, ой, тебе это платье не идет. Там, да. ну, то есть вот, это определенные звоночки, то, что ну, мужчина вас не видит, он вас сравнивает с каким-то образом, который придумал в своей светлой или не очень голове. Критерием на этом этапе является ваше позитивное настроение. Вот, то есть вот у вас тянет после встречи, вы его опять увидите. Вы когда о нем думаете, у вас есть подъем настроения, у вас есть э, э, позитивные эмоции, вот это вот притяжение, либо нету, либо вы так думаете, ой, блин, устал так сегодня после встречи с ним. То есть вот, на материальном уровне мужчина ухаживает, то есть добывает ресурсы. И вам эти ресурсы щедро дарит. Опа! На эмоциональном уровне он говорит вам всякие приятные штуки, комплименты. У вас повышается настроение. Опа! Следующий критерий. На личностном уровне он рассказывает вообще, какие он преследует цели в отношениях. И вы тоже... Ну, то есть вы тоже должны знать, что вы хотите, какие цели. Вот, вот задайте себе вопрос, нафига вам отношения с мужчиной? Или там, нафига вам муж? Что будете делать с ним? Что будете делать? Ну хорошо, ну вы там позанимаетесь сексом, ну хорошо. Можно и не с мужем заниматься. Окей, дальше. Можно и не жить вместе, просто там э, встречаться там раз в неделю с каким-нибудь красавцем заниматься сексом. Комплименты можно получать и от подруг, допустим, и от родителей. На работе. Там, да, вообще можно получать от кого угодно. Комплименты. И не обязательно встречаться с мужчиной. Просто улыбнулись в транспорте. Он сказал: О, там ты свет моих очей, там ты там не знаю, озарила мне путь. Я понял, что живу не зря. Важно понимать цели. Вот. Основная цель в отношениях, в любых отношениях это взаимное усиление. И облегчение достижения результатов. То есть, вот одной вам сложно родить ребенка, вдвоем легче, допустим. Одной вам сложно купить квартиру, вдвоем легче. Итак, получается то, что вам нужно сонастроиться на уровне цели. Что вы хотите делать вместе в ближайший год, в ближайшие пять лет, в ближайшие 10 лет? Ну, то есть, вы сонастраиваетесь поединок, это когда происходит сонастройка.